Друзья, всех приветствую, с вами канал CryptoGain. и сегодня я хотел бы вам показать новый довольно интересный проект под названием TDT. Стоит отметить, что данный проект запускается при поддержке самой надежной и опытной команды Inpa. Да, это тот самый токен, о котором я говорил в своем прошлом ролике, поэтому кто не смотрел, обязательно к просмотру, там было очень интересно. Нам уже хорошо известно, что данная команда вовремя, а главное в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео и всегда быть в курсе всех новостей криптовалюты. Ну что, давайте перейдем к нашему проекту. И что касается TDT, то это протокол децентрализованного финансирования, который создан для обеспечения трансграничных коммерческих транзакций, где система позволяет трейдерам, получателям и платежей отправлять деньги через децентрализованную сеть своим клиентам и инвесторам на других территориях. То есть, простыми словами, TDT создан для того, чтобы улучшить денежную систему и сделать транзакции намного лучше. И если мы перейдем в раздел характеристики, мы увидим, что TDT будет инвестировать еще и в реальные товары, такие как золото и серебро, чтобы генерировать средства для развития базы TDT. Также будут запускать свой собственный кошелек, чтобы обезопасить средства и упростить транзакции, и будут распределять всю прибыль от других инвестиций между их держателями, запустив стейкинг. То есть, простыми словами, TDT предоставляет вам более быструю и недорогую альтернативу платформам для денежных переводов за счет использования токена TDT, и также исключает дорогостоящие сборы за газ, комиссию за перевод, время транзакции и нестабильность за счет использования децентрализованной стабильной валютной сети для выполнения переводов без границ. Да, и что касается запаса токенов, то монет будет всего 200 миллионов, но 50% в будущем от этой суммы будет сожжено. И также важной информацией по проекту является то, что уже завтра, 26 декабря, TDT листится на PancakeSwap. И уже приблизительно с 10 часов утра вы сможете приобрести свой первый токен TDT по лучшей цене. Ссылка на биржу, конечно, будет в описании. Также будет указан адрес контракта. Так что, друзья, обязательно переходим и смотрим. Друзья, чуть не забыл сказать, также у проекта есть множество социальных сетей, они довольно-таки развитые, это Twitter, это Facebook, это Instagram, ссылки, естественно, я укажу в описании, но лично я рекомендую подписаться именно на телеграм группу, которая насчитывает уже более 4000 человек, чтобы не пропустить все новости о проекте, они там появляются ежедневно и вы сможете следить за всеми актуальными обновлениями TDT. Друзья, на этом наш выпуск подошел к концу и я думаю, что TDT однозначно заслуживает лайк, Проекту действительно стоит присмотреться, так как все условия просто прекрасны. Плюс у проекта отличная команда, что является очень важной составляющей. Поэтому, если у вас остались вопросы, вы можете их написать, естественно, в комментариях, либо лично мне в Телеграме, или задать напрямую в Телеграм-группе администрации. Ссылка, как я и сказал, уже будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Скоро будут новые ролики. До скорых встреч. Всем пока.